Хайпанем немножечко. Привет всем народ, сегодня мы будем с вами убирать цензуру в The Sims 4. Для начала мы заходим на вот этот вот сайт, ссылка будет в описании, затем нам нужно будет скачать вот этот вот архивный файл, вот он здесь находится, мы его скачиваем. У меня он уже скачан, вот он называется Anti-Censor RAR. А, заходим открыть, собственно, этот архивный файл. Находится он у нас в папке загрузки по умолчанию, но можно зайти через, собственно, загрузки браузера. Затем нам нужно открыть папку документы, Electronic Arts, The Sims 4 и Mods. Uh, вот видите вот этот вот файл. Вот он. Мы сюда его переносим. Да, у меня он уже имеется в этой папке. Мы его вот так перенесли из архива сюда. Весь архив переносить не нужно, только этот файл. И на этом самая сложная часть завершается. Все закрываем, запускаем за Sync4. При запуске The Sims 4 появляется вот такая вот рамочка, окошечко, называйте как хотите, моды будет называться она, ничего не надо сделать, просто нажать галочку и запустить игру дальше. Я запускаю семью, которую играю. Итак, игровая семья подгрузилась, можно продемонстрировать, как сработал мод. Давай, покажи нам всем, как убралась цензура. Да, конечно, отменить. И ты сходи тоже в душ. Ведь, ну, цензура распространяется не только на унитаз. Как мы видим, цензура убралась, никаких там нету цензурных кубиков, пикселей замывающих. И здесь тоже ничего не замывается, все видно. Как мы видим, никакой детализации тоже нету. Просто нарисованное гладкое тело. Как и за пикселями, только без пикселей. Ставим лайки, подписываемся на канал.